Печенье, шампанское, погнали. И давайте изначально я расположу несколько вопросов и отвечу на них заранее, чтобы вы могли понимать, этот видеоролик максимально полезный или это кликбейт. Во-первых, этот видеоролик реально полезный, я бы сказал, даже местами информативный, потому что тут много того, чего ты даже как бы не подозревал. Во-вторых, Растми может ли перейти на модовые сервера? Да, вполне, и в этом видеоролике я вам докажу почему. А в-третьих, Родлайник, ты нас обманываешь? Может быть, а может быть и нет. Начнем, пожалуй, с самого интересного и моего главного аргумента тому, почему Restmin перейдет на моду в систему системы серверов уже в скором времени. И кстати говоря, напишите комментарий, как Вы к этому отнесетесь. Начнем. Мне кажется, многие заметили, что в последнее время Restmin начал менять свои модели переходить на более плавные и оптимизированные. К чему же ты клонишь, дорогой Red Lighting? Так вот, что вы скажете, если я вам покажу и расскажу, что я нашел этого моделира Restmi. В прямом смысле, но все думали, что это лисеночек, на это давно не лисеночек, господа, гляньте на вот это вот. Это вертолет. Ну ладно, хорошо, мне кажется, все вспомнили тот факт, что этот вертолет уже выкладывали в новостях. Да, его выкладывали, но все подумали, что это банально ярлык, шаблон, какой-то прикол. Да, а почему у этого прикола есть полноценная модель и анимация кручения этого вертолета? Ладно, хорошо, вы мне не верите, мы идем с вами дальше. У этого же моделира есть танк. Танк, блядь, из самого оригинального раста танк. Это я к чему клоню? Так вот, господа, этот танк можно добавить лишь в том случае на растми, если растми перейдет на модовую систему серверов. И мне кажется, это уже скоро и скоро случится. Ладно, я вам показал вертолет, я вам показал, грубо говоря, танк, но мы тебе не верим. Мы тебе не верим. На самом деле, мне кажется, я бы сам себе не верил. Но давайте я, пожалуй, уже закрою этот аргумент тем, что покажу вам уже оригинальные модели Растми у этого же моделира и пару интересных новых моделей. И сейчас мне кажется, у вас открылись глаза и вы понимаете тот факт, что этот человек вполне мог создавать для модового сервера Растми танк, вертушки всякие, вертолеты и все. Просто гляньте на эти, господа, модельки. Второй, я бы сказал, довольно-таки яркий аргумент, и даже улика в нашу копилочку заключается в том, что я еще давным-давно смог сделать очень яркий скриншот тому, почему РСП может перейти на модовую систему серверов. Я бы сказал, у них уже есть на данный момент сервак для модового сервера, господа, это очевидно, и мои слова подтвердил, извини меня, Алексей Шутков. Ну да ладно, уже кстати говоря, в этом же моменте давайте остановимся в довольно таки ярком вопросе. Чем занимается большинство администраторов Ростми? Я могу понять с прекрасной точности, что Лисеночек это как бы главный чел, который разрабатывает Ростми. Но в последнее время добавили Рубика, за что отвечает Рубик и за что отвечают все остальные администраторы Растми, которых мы с вами не знаем и не видели вообще никогда. Ну, я, конечно, могу предположить, что Рубик это просто какой-то помощник или сонечко но мне кажется, нет, вообще нет, господа, это бред полный. Джава-девелопер отдельный, и мне кажется, он сам может вполне создать такой же сервер как но это моя, как бы, логика субъективная, и мне кажется, Рубик реально это начало чего-то сверх, я бы сказал, естественно. Новый оригинальный сайт Расми А я многие даже не знают, а мы с вами уже нашли что-то интересное Да, несомненно, мы с вами нашли очень интересное Потому что, перейдя на этот сайт, я замечаю очень интересные моменты во-первых, я заметил категорию для выбора нами режимов. Это либо ванила, ну, либо понимать сами что. А какой еще должен быть режим? Ну, мне кажется, вы уже очевидно поняли. На этом же сайте я хочу сайт немного ниже, быстро провожу авторизацию и нажимаю на кнопочку «Начать игру». И там же замечаю еще интересную картину. Выбери режим господа, так много я бы сказал пасхалочек, и я, я не знаю, это максимально очевидно, что RASMI перейдет на моды. Мне кажется, уже для многих не секрет, что как бы конкурентов RASMI становится прям больше, больше и больше. И ясное дело, что как бы Ростми перейдет на моды, это лишь вопрос времени. И давайте будем реалистами. Конкурентов прям реально таки много, и надо поддержать RASMI в этом вопросе. Давайте сейчас напишу в комментариях, нужно ли переходить на моду сервера RASMI или не нужно. Да мне кажется, кстати говоря, будет и ваниль растми и моду мне кажется так будет даже лучше для тех у кого тянет не тянет ладно не буду делить людей на какие-то я бы сказал серваки просто давайте напишу в комментариях нужно ли растем переходить на моды или нет и чтобы было бы растем перешел на моды ты бы перешел на сми с другого сервака или нет мне кажется будет админам это читать приятно очевидно а вам мне кажется ну как бы вы положите начало открытию нового сервера спасибо за просмотр это Red Lighting. до следующих встреч Лаунчер на Рассми? Да. Будет ли переходить Рассми на Лаунчер? <coughs> ну... Мне очень нравится отвечать так, что а зачем? Видите, разработка Лаунчера очень дорогая и очень трудоемкая. Ну и плюс, лишней информации не раскрывая, <coughs> мы не <coughs> планируем пока переходить на Лаунчер.